Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и мы продолжаем серию наших роликов, серию публикаций, в которых мы рассказываем о Санбласе или о Кунаяла. Кстати, Санблас это название, которое местные не используют, это больше придумали европейцы, поэтому местные Санблас знают, но используют крайне редко. И сегодня мы вам расскажем о очередном острове, вернее, о очередной гряде, или как она здесь называется, Кайос. Мы будем стоять возле одного острова, который называется Салардуб. Это место, которое любят бэкпекеры, и потому, потому, что он, потому что этот остров находится недалеко от Майленда, и туда есть шанс попасть. Люди проводят несколько дней в палатках, но я так понимаю, что на данный момент это все остатки былой роскоши, потому что все это закрыто, никого нету, ничего не работает, туристов нет, и мы здесь просто смотрим на то, собственно, что есть из природы, никакой инфраструктуры больше на этом острове нету. В былые времена говорят, что здесь есть ресторан, но не знаю, я. посмотрим, что там за ресторан, или вернее посмотрим, что от него осталось. Ну что, погнали! Новый ролик! Так, у нас очередное утро, 7 утра, и мы выходим с Кока-Бандера на Сугардуб. Остров, это 14 миль, внутри вот, так что снимаемся с якоря и вперед. мимо рифа и здесь такие рифы с двух сторон и слева и справа и мы вот так вот между ними петляем поэтому нужно быть очень аккуратно вот там всякие точечки вот это вот отметки и мы мимо них вот как раз проходим ну а сейчас мы поворачиваем на starboard 90 и ложимся на курс уже прямой который идет нас везет нас на ведет нас вот на следующий остров который называется Сугарду. Вот этот маленький островок, это конец вот большого рифа. И вот вы видите, сейчас пошли волны. Сейчас я вам покажу лучше, как у нас оно на носу выглядит. То есть вот нас начало уже качать. И мы сейчас вот там островок, мы еще чуть-чуть вперед проходим, поворачиваем налево, заходим за следующий риф и волны уже перестают на нас действовать и дальше мы уже пойдем опять по ровной воде за следующим барьерным рифом заодно делаем воду пока идем и заряжаем батарейки Как красиво туман лежит в горах. Проплывают сейчас какие-то местные на лодочке. Тут сейчас очень ровная вода. Прямо как зеркало такая. Вот эта погода, которая нас сейчас здесь встретила, и мы все время э, находимся в Гунаяла, вот с таким вот покрытием неба. И вот и отсюда все время выливают всякие какахи прямо нам на голову. Очень это нам не нравится. Нравится больше солнца, солнышко мало. Но, к сожалению, это не наш выбор. Нам выбирать не приходится. Поэтому наслаждаемся вот такой вот красотой с грозами молниями и прочими радостями приготовь якорь пожалуйста ползаем сейчас здесь 6 метров но это не факт что здесь это э, совпадает то есть мы так ползем на свой страх 5 метров. 3, метра. Ну с картой это все равно все не совпадает. Прошли, да? 8, 8 метров. Yes! Этого просто всего на картах нету. Оно не соответствует полностью тому, что мы видим на картах, на лотцах, Но здесь вот... В Лоции, например, нарисовано, что 4-5 метров, то есть мы не по 9 заходили, а по 4, а 9 получается правее. Короче, мы шли здесь просто на... чисто визуально, но нервно. Как обычно, погода просто класс! это эта мерзость и гадкая погода пришла сюда мы, кстати, списывались с Линтон-Бейс, нам сказали, что там дождь идет постоянно нон-стоп нам просто немножко не повезло здесь с погодой, хотя обычно на Сан-Бласе погода намного лучше, чем туда дальше в Панаму Мы приехали к острову ну здесь так покачивает лодку вот увидите не то чтобы она там сильно ровно стоит свел небольшой заходит вот оттуда с левой стороны там два острова ну, мы сейчас решили взлететь дроном посмотреть что здесь вообще происходит и когда мы бросали якорь мы его бросили вот там чуть чуть левее мы его бросили на 6 метрах и он так ну, на достаточно большом расстоянии сполз до 15. То есть я так не очень люблю стоять, когда якорь идет вниз. Но мы выспали цепи много, должны для 15 метров. То есть мы стоять будем-то нормально. Но я очень такое не люблю. Ну, красиво здесь. Тучи эти красивые такие темные висят. Я забросил нашу рыболовецкую наживку. У такого огромного карася мы поймали пар гороха или красный окунь или red snapper ну в общем может быть будет еще какая-то рыба побольше потому что если будет вот такая то это полная фигня облака такие низкие прямо с них такие лохмотья висят вниз и он там дожди идут стильненько там уже дождь во всю. Наконец-то дождик уже прошел. Сейчас у нас 16-18. Я думаю, что нужно взять сейчас сесть в тузик и съездить вот на вот этот берег и разведать, что же там происходит написано в лоции что есть ресторан но думаю что ресторана здесь сейчас нет потому что все закрыто острова вообще без людей и мы здесь одни рядом с дикими местами но все равно съездить я думаю стоит ты вся такая красивая белые кроксы белая футболочка не то что я зеленая рубашка шорты с акулами как чмо сказала дина Сказано, с целью тебя Это было сказано с целью меня побудить. Теперь вы все знаете, кто Дина такая. Вот этот человек, который обозвал меня чмом, понятно? О, отлично! Так, ну что, затягиваем его на берег. Город затушек. Да, очень красиво горы. И там вот свет падает. И вот видно штиль, там, где ветерка нету вообще, и разделение воды. Вот здесь перед нами бриз, а вот там вот абсолютный ноль. Вот прикольно, да? Как течение как будто. Well done. Кошмар. Не очень чистый островок. Я думаю, это закидывает волнами. Можно собрать себе новые кроксы. По мере, Дина. Такое? Шопинг, шопинг. Давай, дьюти-фри. Померяй, Крокс. Что там нашла? Какую-то непонятную да штуку. Да не нашла, ты знаешь, тут галисинка. А вот там, возможно, вот, что-то да. есть интересное. Да. Что Я там думаю, такое? Что Откуда здесь водокачка? Это же остров тропический. Слушай, совместить поход на остров? Поход через джунгли. Джунгли for beginners. beginners". beginners". <говор> Dungly go Let's go. <говор> <and> figure out. <говор> Идешь, и вот это вот мокрая трава по ногам. Муа! Прямо. You you <говор> mm. Нет, идем. <говор> А вот это знаешь, что такое? Это коллектор, Это коллектор. для воды. Все правильно, здесь собранный. копают. Давай, иди. Ты по тропинке идешь? Да. Приятно так трава по ногам, да, мокрая? Нормально. Вот читрасы неприятно. Видела вот это? Это колодец. Это не колодец. Это колодец. Это колодец. Это колодец, его вырыли, чтобы воду собирать. Ну, по-моему, наверное, вырезали. А пальца. Ну, чтобы заколоть. каюк. Вау. In the middle of nowhere. Два разбитых унитаза. Два Это разбитых art installation унитаза. местных гунаяла. Это выглядит, как будто мы пришли посмотреть на инсталляцию кунца. Что, в Кунцев вступил? <смех> <смех> не ходи. Не ходи рядом с инсталляцией. <смех> Смотри, как пальмы удерживают. Песок. Скоро этот остров тоже уменьшится. Видишь, там он уже много валяющихся. А вот тропинка. Его замывают явно. Да, видно, риф стал меньше. Есть шанс, что они тропинку проложили правильно туда, куда там. Да, да. Пропинки лучше не сбиваться, так как можно заблудиться. Да не дай бог. Потом здесь жить остаться. Жить еще можно остаться. Иди вперед, а вдруг волки, Дина. Сейчас здесь этот остров заливает прямо конкретно. Вот сейчас можно посмотреть. Все пальмы стоят тут прямо в воде. Весь остров стоит в воде затоплен. Но дождей реально сейчас очень много. Друзья, я вам хочу сейчас, сейчас кое-что интересное показать. Смотрите, вот... Секреты камуфляжа. Секреты, да, камуфляж. Что Дина обнаружила. Вот это? Вы думаете, это лист? Нет, это бабочка. Дина, сгоняй. <свистые> Прикол. Ты видела, она сидела прямо... Да, да, раз, как ты это обнаружила вообще. Потому что она села при мне. Вот, друзья, а вы бы э, что делали, оказавшись на вот таком вот острове? Ну, на несколько дней понятно. А вот если бы оказались и на middle of nowhere, посредине океана, вот на таком острове, как бы развивали свой быт и что бы вы делали? Не можно написать... Маска напис... с трубкой. Что, что маска нужно? Маска с трубкой обязательно нужна. Ну или без трубки маска для ныряния, тогда можно... Чтобы нырять и можно было охотиться на рыбу. Ну ладно, маска пускай будет. А бутылок тут хватит. Воду собирать дождевую. Тут прямо если все бутылки собрать, то можно на год. Ну, себе. кокос это понятно. Пить тут будет что. То есть вот на всех пальмах куча кокосовых орехов. То есть с водой здесь особых проблем не будет. Плюс ну это поначалу. А собирать дождевую воду можно и в процессе. Но что кушать, я знаю точно, что я бы сначала, чтобы получить энергию, мочил крабов. Их проще всего поймать, вырыть и съесть. А конков уже потом... Что-что? Конков, проще. Да, конков собирал бы. Но их там ломать надо камнями. Это немножко сложнее, конечно. Но все равно потом бы захотелось рыбы и больше, и лучше, и вообще. Акула. Ты видел один? Видела? Акула, акула. Вот к тебе плывет. Дина, акула. Когда возле меня прыгнула она была слева от меня ближе к берегу я чуть как не отложил потому что когда что-то большое начинает двигаться там где оно не должно двигаться никогда ничего хорошего в мыслях это не вызывает и перспективы могут быть крайне нерадужные наша лодочка бит с берега вот мы побывали на островке который назывался как Салардуб и остров унылый в общем обошли по кругу и наверное на этом хватит возвращаемся на лодку, а завтра отсюда отчалим, хотя может быть где-то есть красивый риф, в котором поныряем если погода позволит, если погода позволит. <perk Todosolo ii> мнение об острове грустный остров много мусора и ничего кроме мусора ну он был бы симпатичный если бы погода была бы солнечнее и кто-то тут жил а так тут только мусор очень грустно чуть-чуть отсыпь поэтому они и плыли что mm, mm. не бензин заплачивал я не бензин но проблема Спасибо. Спасибо, не спасибо. надо. Типа без мотора так далеко ездить. Типа да. сегодня хорошая погода, да. типа не проблема. Эсте газолина кона 7. Ара, мотора, буэно. Ура! Ой, О, ты... yeah! да надо да надо они едут тихонько чтобы бензин не жечь много вопрос хватит ли у них бензина, да хватит хватит. ну, ну куда-то доедут там минут на 15 им точно хватит вот мы уже э, вышли у нас утро доброе утро доброе утро пока дурацкий островок мы идем к другим, я надеюсь, более интересным. Вода здесь грязная и вообще здесь скучно и унылая. И нам не понравилось. Мы идем мимо Милей, тут мелко, тут рифы, тут острова и рифы и мелко. Мы так пролазим, так пролезем сюда и выйдем наверх. С материка намывает немного мусора. Так, друзья, вот еще один ролик подошел к концу. Э -э пишите в комментах, что вы думаете по поводу того, что мы видели на этом острове. Особенно эти смешные туалеты, разбитые, которые на нем были. Но, собственно, не об этом дело. Вообще, просто о природе и о том, что вокруг нас происходило пишите свое мнение проверяем подписку проверяем колокольчик пишем комменты и ставим лайки и мы с вами встретимся уже через несколько дней пока